Здравствуйте, дорогие граждане Советского Союза! После выхода в эфир нашего заявления к М1, ко мне на телефон, на почту, направляется очень много вопросов. Конечно же, основной вопрос, учитывая то, что происходит финансовый и не только финансовый геноцид на территории РСФСР, в России нашей любимой. Исходя из того, что очень много нищих, то, что наши позор нам, то, что наши отцы, матери, дедушки и бабушки, э, приходится им умирать от нищеты, от голода, от недостатка средств на медицинские услуги. Позор нам за то, что детей на нашей территории, в нашей стране похищают вывозят, превратили в товар, отправляют проклятым сатанистам в качестве пищи и в качестве товара на органы. Позор нам и той системе, которая ввела общество в такой, я бы сказал, адский тупик, в такое адское состояние, и продолжает глумиться над самым, над самым высоким статусом, над самой высокой ценностью на Земле — это над народом. Сходя из этого, я, естественно, мы посвящались и приняли решение, то, чтобы открыть народу сейчас публично вообще финансовую ситуацию в России, в РСФСР. Она аналогична, такая же и по другим республикам нашей большой страны, социальной страны Советского Союза. Ситуация заключается в следующем. Я будучи президентом White Spiritual Boy Corporated Global, то есть корпорации, которая является основой всей мировой и фундаментом всей мировой финансовой системы, то есть это все глобальное золото, все глобальные коллаторные счета мировых валют всего мира. Ответственно вам заявляю, что прошлым президентом White Spirit Hill Boy Corporated Global было подписано соглашение, был подписан договор, на основании которого все активы White Spirit Hill Boy Corporated Global и других сакральных коллаторных счетов были переданы. Международное казначейство М1 на правах собственности, владения и распоряжения. М1 также получило определенное светлое предназначение для вывода мира из мирового финансового кризиса. Ну и след за финансовым выхода из финансового кризиса, естественно, подтягивается и э, выходят и другие кризисы. Это кризис. Политические, естественно, конфессиональные, идеологические и так далее. М1 сейчас ведет эту работу. На основании проведения этой работы мы без всякой гордыни, без всякой гордости, абсолютно правильно, по международным нормам, по законодательству, написали уведомление в те, в кавычках, банки на территории РСФСР который сейчас контролируется частной компанией Российской Федерации. Мы написали туда все уведомления о наличии наших счетов и наших золотых активов, которые, кстати, зарегистрированы и полностью значит, акцептованы Мировым банком. То есть это правильные, живые, нормальные деньги. Обратились с уведомлением, как собственник как учредитель Бреддервурского соглашения, как владелец Бреддервурского соглашения, как казначейство, которое на основании норм международного права и законодательств стран вывело за балансовые активы, которые были по Бреддервурскому соглашению поставлены за баланс, вывели их в баланс абсолютно по всем законам. И объявили это, и авторизовали этот вывод во всей мировой финансовой системе, во всех международных институтах, в Мировом банке, в Международном валютном фонде, в банке международных расчетов, в Федеральном резерве, в американском казначействе, Министерстве финансов США, в Международном суде ООН, Интерполе, э Организации Объединенных Наций и закрытых комитетах Организации Объединенных Наций в Ватикане, в финансовых орденах. Все об этом были уведомлены, международный протокол э, по авторизации активов и вывода их в баланс э, произошел, э, состоялся. И на основании этого мы уведомили, конечно, эти банки. Это Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Центральный банк, это э, Росбанк и другие банки. Также вы видите письмо, уведомления Глобального международного института, которая занимается международной глобальной миссией по выводу мира из мирового финансового кризиса, письмо президенту компании Российской Федерации, где мы с уважением и с почтением уведомили его и сделали соответствующее предложение в трудный момент для России. Мы получили краткую отписку, от администрации президента о том, что ваше предложение принято, находится в работе, этой отписки уже несколько месяцев, и никаких дальнейших действий не последовало. Никакого диалога, никаких писем, вопросов, ответов, уж тем более совместной работы во благо нашей страны, во благо нашего народа, экономики, социальной сферы не последовало. Видимо, администрация этой компании Российской Федерации, которая захватила власть на, на территории нашей страны, не настроена на эти параметры. У нее параметры другие. У нее параметры быстро и последовательно производить фашизм и геноцид народа. Я пользуюсь случаем еще раз призываю вот эти кабинеты, наполненные в основном хасидским влиянием, о том, чтобы они включили свою голову, включили разум и открыли для себя понимание созидания, потому что в этом и есть спасение, и ваше тоже. И наладили с нами взаимоотношения, контакт для Этой необходимой мировой миссии. Что я хочу сказать нашим любимым, уважаемым гражданам, как слуга народа, я хочу сказать следующее: что вы видите счета наши, видите нашу собственность. Собственность в этом капиталистическом обществе является святым, незатрагиваемым параметром, который. Эти же капиталисты и на ваших глазах и нарушают. Эта собственность не для того, чтобы узурпировать весь мир. Это собственность для выполнения миротворческих миссий. Для того, чтобы вывести страну из кризиса, вывести народ из нищенского существования, чтобы наконец-то наша страна выполняла все свои обязательства перед народом и служила ей. Мы, общаясь со многими, так сказать, видными финансистами, политическими деятелями, мне постоянно по телефону и по телефону и на встречах говорят, там, наверху, они думают и так далее. Я все время делаю замечания и хочу, чтобы все поняли. Не там наверху, а там внизу. Там наверху находится те, тот, кому мы служим, это народ, это наш род. Он наверху, все остальное внизу. Это слуги народа, которые на сегодняшний день сошли с ума. У них действительно вирус, вирус уже длительный, долгий. И он похлеще, чем коронавирус. Они сошли с ума, не обезумели, они извратили все понимание, естественное право человеческого общества, все коны мироздания и оборзели и стали не слугами народа, а врагами народа, узурпаторами народа. Я бы сказал, эта тема настолько глубокая, на которой нужно присесть и задуматься каждому, особенно тому, кто делает этот беспредел. Потому что это международное преступление. И на сегодняшний день весь мир сейчас уже, в разных странах, силовики, спецслужбы, светлые, которые выбрали уже путь и понимают, как надо спасать человечество, что нужно навести порядок в человеческом строе, вот в этой нынешней, сегодня существующей, господской значит, я бы сказал, не власти, а господской, господском контроле, да? то есть том паразите, который вцепился в человечество и не бесшумно и втихую потребляет человеческую энергию, человеческие жизни, а уже просто занимается сатанизмом, извращением, убийством народа. Прекратите этим заниматься. Народ сейчас просыпается. Народ просыпается везде. И вас история ничему не учит, и не учила, и не учит. У вас какая-то безостановочная программа стоит в голове, которая полностью вам отключает разум. Есть ум. Ум вам дан для того, чтобы считать, для того, чтобы что-то делать. Интеллект, он так сложен. Но вы же двуногие существа, которые, которые говорят, что они люди, человеки. Люди — это содержание, любовь, добро, истины. Человек — это тот, кто имеет чело. Чело, которое связано с космосом, который, космос у вас в голове, которое связано с разумом. Чело обязательно имеет разум. Поэтому включите, пожалуйста, разум и встаньте в букву, хотя бы в букву закона и осознайте своего хозяина, тот, кто вообще-то дает вам власть, кто вас кормит, кто вас содержит, тот, кто дал вам такую возможность значит, быть у руля каких-либо процессов, неважно, корпоративных, там, псевдогосударственных или информационных, прекратите работать против народа, против страны. Потому что все ваши действия затмили весь набор международных преступлений. И затмили все законодательства всех стран мира уже. Вы не понимаете, не осознаете, что вы делаете. У вас нет никакой правовой опоры. Сделайте вывод, пожалуйста. Мы, я к вам обращаюсь не в плане агрессии, а в плане разума, созидания любви. Начните мыслить по-светлому. Что происходит с этими деньгами, которые вы видите на экране? Мы направили, мы исполнили полностью весь международный протокол, мы исполнили все нормы законодательств, мы уведомили всех. Мы направили соответствующие письма, в которых по тексту которых банки обязаны непосредственно выделить специальных представителей офицеров для налаживания с нами контактами, как с владельцем этих счетов, для значит, обслуживания наших средств, которые давно уже были размещены в банках, и которыми пользовались эти банки, без нашего спроса. Но опустим эту ситуацию. Я хочу сказать следующую ситуацию. Хочу сказать экстремисту Грефу изменнику Родины, преступнику, преступление которого, ну, наверное, потомки будут описывать в томах. Я назову только одно мелкое. Когда я, вот, когда я занимался этим моментом, находящимся в одной, в одной службе, которая служила народу и служит народу, это преступление даже в, в рамках корпоративного Право Российской Федерации, но ну, мне кажется, оно, оно должно было занимать у прокуроров сразу, так сказать, пристальный взгляд и надзор за этим преступлением. Сбербанк — это единственный банк, может быть, не единственный, но, по крайней мере, тот, который точно, который списывает в данной социальной ситуации в нашем обществе даже детские деньги. По 100, по 200, по 300 рублей, которые наши щедрая корпоративная структура, опекун Российская Федерация выдает суверенным гражданам Советского Союза. Матерям, детям. Так Сбербанк списывает даже их. А когда человек обращается, что вы списали детские, а по законам компании Российской Федерации, по указу президента, эти деньги неприкасаемые, они не подлежат никакому взысканию, никаких незаконных судебных приставов и судов, они принадлежат детям, то Сбербанк начинает заниматься лицемерием и таким, знаете, я бы сказал, извращением к этим гражданам, тем самым говоря им, а вы принесите справку, вы докажите, что они детские и так далее. Но Сбербанк, послушайте, вы же сами присылаете смс гражданам, что к вам поступили детские, а потом вы их списываете со счета. И потом не морочьте людям голову. Вы, как банк, отвечаете за историю фондов, поступающих деньги на счета граждан. И это вы должны подтверждать гражданам, что это к вам поступили детские на ваш счет, что вы делали в своих смс -ках. и потом их воруете. Это хищение средств. Другие многочисленные преступления, я даже сейчас не буду поднимать, они описаны, в часть их описана в, на сайте э, Международной государственной службы «Союз антитеррор», это контррористическая международная ООНовская организация, там есть раздел, у них э, называется, по-моему, «Черный список», и там о товарищей Грефе выставлены информация. Также есть еще отдельные их заявления, я сам посмотрел, почитал и ужаснулся от этого. Мало того, эти все документы направлялись в эти корпоративные органы прокуратуры, ФСБ, МВД, президенту и так далее. И везде они остались, так сказать, без, без определенных последствий. Ну, деньги же решают все, это же корпорации. Греф, видимо, хорошо умеет откупаться от этих моментов. Так вот, я сегодня делаю официальное заявление. Я, Александр Николаевич Парамонов, главный казначей Международного казначейства «М1». Ответственно заявляю крупным банкам в кавычках России о том, что у вас в банках размещена международная собственность. Это счета с золотыми активами в долларах, но не в фиатных, а в тех долларах, которые до Никсона, до решения Никсона, до золотых долларах. И эти счета огромные. И эти счета принадлежат, принадлежали White Spiritual Boy Corporated Global, это я вам подтверждаю как президент этой корпорации, и как главный казначей международного казначейства Monetary One, M1, я вам подтверждаю, что на сегодняшний день это собственность международного казначейства м 1 Это активы, которые предназначены для человечества, которые предназначены для, для народа, для вывода мира из мирового финансового кризиса, для поднятия экономики, стран, экономики нашей страны и, экономики и социальной сферы нашей страны, для борьбы с бедностью, для достойного проживания пенсионеров, для достойного детства новорожденных наших любимых детей, в ком наше будущее» для их охраны, для их защиты, для нашей любимой армии, для наших народных силовых структур, которые защищают государство, защищают государственный народный строй, которые защищают основу государства и учредителя государства, и хозяина государства, народ. На основании международного финансового права который работает на всех финансовых институтах в любой стране мира, независимо от его законодательства. Любой вклад, размещенный в любом банке, превышающий капитал этого банка, говорит о том, что этот банк переходит в собственность тому, кто разместил этот вклад. Именно для этого страны и регуляторы, чтобы не передавать собственность, в другие заграничные или какие-то руки финансовые институты устанавливают лимиты. Лимиты не позволяют разместить, но когда вклад размещен, проблем с лимитами не существует. Поэтому, уважаемые руководители компании Российской Федерации, уважаемые наши, любимые силовые структуры, которые служат народу и стране, уважаемые военные, генералы, командующие, уважаемый наш народ, уважаемые любимые наши пенсионеры, родители наши, деды наши и бабушки наши. Ни Греф, ни номинальные акционеры Сбербанка не владеют Сбербанком, так же, как и другими банками в этом списке. Этим, этими банками владеет слуга народа Международное казначейство М1. На сегодняшний день происходит следующая картина. Банда бандитов, банда преступников, экстремистов, которые находятся сейчас в кабинетах управления этих наших финансовых организаций, блокируют нам допуск в наше же заведение, для миротворческой народной миссии. Органы корпоративной власти практически не реагируют на эти бумаги, на эти уведомления. Они все официальные, они везде разосланы. Везде идут бесконечные череда бессмысленных отписок. Мы передали туда, мы передали сюда, мы передали в это. Они не работают, потому что они все подвязаны к этим бандитам на 30 серебряников, которые они платят и держат, еще укрепляя свое преступное сообщество. Уважаемые наши люди, уважаемые, сильные мира сего, нашей страны, призываю вас для того, чтобы вы встали в рамки закона, для того, чтобы вы встали и наконец вспомнили, кого вы призваны и обязаны по всем конам и по всем законам защищать, это страну нашу, наш народ и ее развитие и процветание. Сейчас по многим внешним действиям отвлечена очень большая часть тех патриотов, тех силовых структур, которые способны здесь отстоять и защитить наш народ внутри страны, отвлечены во внешнюю сторону. Это сделано умышленно, специально. Для того, чтобы там где-то бороться с каким-то агрессором, это все организовали вам кукловоды. Для того, чтобы сократить вашу численность, для того, чтобы вас уничтожать, обрекать ваши семьи и ваших детей без вас, без кормильцев на нищенское существование, для того, чтобы вообще закончить с патриотизмом. Самим же патриотизмом. Так вот, иногда мы ходим по другим территориям, устанавливаем там, пытаемся установить порядок, справедливость, миротворчество, а забываем о своем доме. А когда возвращаемся, дом тоже и разрушен. И это печально, это трагедия, это ошибка. Я прошу вас все, обратите внимание, давайте конструктивно все подойдем к той проблеме, которая висит над нашей страной, над всем миром. И давайте здесь, в России, где сияние рак, где свет, там, где миссия стояла историческая по спасению мира, проявим все-таки свою силу, воли, а лучше и силу воли тоже вместе. Для того, чтобы начать данную работу. Международное казначейство М1 является главным глобальным регулятором и владельцем всей мировой финансовой системы. Все права находятся у нас в руках. Они находятся, как вы видите, в русскоязычном пространстве. Мы с вами должны отвечать за весь мир. Специально был учрежден специальный департамент, Международным казначейством, специальный департамент антикризисный по выходу из мирового финансового кризиса. Соответствующие уведомления, если еще не легли, то на, на днях лягут на стол ну, практически всем, э, всем структурам компании Российской Федерации, которые исполняют функции государственных органов. Так давайте ее исполнять, давайте делать правильно. На сегодняшний день ни Греф, ни Комитет 300, ни Киссинджер ни, э, номинальные акционеры не являются владельцем банка. Обратите внимание на цифры и поймете э, долю владели, эти, владения этих банков международным казначейством М1. Так давайте же эти банки, все эти финансовые институты, вернем в вектор направления развития нашей страны, развития социальной сферы. Социальной помощи бабушкам, дедушкам, гражданам, давайте все-таки выходите из состояния проклятых в состояние живых людей, спасенных, которые обратились к свету, которые повернулись, на стали на путь Творца и Созидателя. Давайте соберемся вместе и вернем нам нашу Родину. Благодарю вас. Спасибо.